Здравствуйте! Сегодня мы хотели вам рассказать о суперфуансе от MAKIGA. Она помогает бороться с ситуацией, когда у вас закусывает диск, и гайка затягивается настолько плотно, что открутить ее не представляется возможным. Вот. Устроен как? При затягивании, тут ерунда проворачивается на 45 градусов. При откручивании, как раз -таки она проворачивается обратно. А обзоров. На него я не видел. И на форумах в принципе не расписано как устроено. Поэтому давайте разберем его и посмотрим, как устроено. Так вот. Супер фланец в разобранном виде. Родная гайка. И фланец от Bosch. 125 болгарки. С кругом 125 маленькая болгарка. Это сравнение. Так, что мы имеем внутри? крышка полностью металл здесь уплотнительное кольцо резиночка вставляется сюда точнее стоит здесь но ну, закрывает щель между этой стороной и этой из-за этого многие считают на форумах ну по крайней мере, на форумах читал Искал информацию о том, как он устроен. Но, собственно говоря, ничего толкового не нашел. А многие считают, что это просто шайба на резиночке. И именно из вот этой резинки. Так она плотно разбирается довольно. Говорят, их кто разбирал. Ну, точнее, естественно, разбирали. Но ни видео, ни фотографии сразу с разобранным суперфланцем я не встречал. Ни описание его устройства. Вот. Поэтому я решил снять видео. Так. Вот в общем крышка, резинка ну, и подшипники. Ничего хитрого. Да, здесь тоже полностью металл, упоры металлические. Собственно говоря, все. А, да. По сравнению с францем Bosch. Ну и с францем Makita обычным. Чуть-чуть толще. То есть сравнивать видите? но здесь она упирает то что еще не закрываю до конца возможно видео придется переснимать там и так далее соединю. вот по толщине и по диаметру давайте чтобы нагляднее было делаем вот так вот видите по диаметру SuperFone по толще приблизительно на полтора миллиметра с каждой стороны. Из этого 125 болгарки чуть-чуть... Ну, в общем, он громоздкий смотрится. Вот. До новых встреч. Всего вам доброго. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх.